Всех приветствую на своем канале. Для создания такого подсвечника нам потребуется обычный картон. Размер вы видите на экране. Также для подсвечника я использовала обычный стакан. Размеры вы также видите на экране. Теперь я просто задекорирую этот картон мешковиной. Если есть неровные края просто подрезаем если ниточки точнее торчат просто немножко подрезаем подравниваем и где не подклеивалась подклеиваем затем мы приклеиваем наш стаканчик Вот когда мы приклеили. А теперь я с помощью бечевки и колокольчика буду обматывать стаканчик, задекорирую стаканчик. Вот что получается затем я буду делать сюда рождественскую звезду только из блестящего фоамирана серебристого цвета и наверное я сделаю золотистые тычинки цвет бечевки колокольчиком это пока отставляем я буду просто на глаз рисовать liste Теперь я буду приклеивать вот этот цветочек немножечко на бок и также украшать сезали вот я их накрутила их накрутила обычный сезаль их просто вот так вот крутила а потом пыла на ладошку капнула и тоже вот так крутила вот разного размера я просто по кругу сейчас буду расклеивать и приклеивать что у нас получается теперь я просто буду шишки приклеивать все природные материалы которые у нас есть также у меня есть такие снежинки я хочу тоже их задели может быть где-то какие-нибудь ягодки не знаю может еще также желтые. сейчас буду смотреть уже так, чтобы мне нравилось. красота у меня получилось единственное что у нас сложности со снегом у нас маленький городок вот у нас есть такой ралитет блок с блестками я единственное что я сделаю может шишечки я ими окроплю придам им такой золотистый не высохнут будут золотистым как и сизар наверное блеск такой им придам немножко будет золотое тело. Вот, теперь готова даже дремчип. Вот такая красота получилась из того, что было дома. Все легко и просто, и красиво. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Буду рада ответить. Всем пока-пока, до новых встреч!